Коллеги, с вами Исага Фроман, компания Admirals, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно обсудим то, как закрылась неделя предыдущая, что нас ожидает на неделя предстоящей Ну и, собственно, обсудим ключевые события, которые происходят на рынке. Но ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если он вам нравится. Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, фондовый рынок индексы продолжают расти. В целом, позитив этому дает новый сезон отчетов, который с стартовал неделю назад и собственно компания отчитывается позитивно также сейчас мы видим то что инфляционные опасения они снижаются и на этом фоне доходность десятилетних облигаций которая была таким основным инструментом за которым мы следили и могли видеть вот эту динамику она сейчас снижается что также вселяет интерес и Уверенность инвесторов уже непосредственно в фондовый рынок. Ну а каким будет сезон отчетов, безусловно, мы будем следить и дальше разбирать. Но вот уже первая, первая информация стала поступать на портале FactSet. Есть информация по первым отчетам первых компаний, да, которые читались на текущий момент. Те компании, которые читались, они доходность доход на акцию показывают лучше, да, чем прогнозы на текущий момент. То есть на 16 апреля было отчетов 9 компаний с S&P 500 отчитались, и 81% из них превысил ожидания по доходу на акцию. Собственно, здесь мы видим разбивку по секторам, и пока, конечно, технологии, healthcare, они полностью все отчеты, которые были, они превысили ожидания. Но в Industrial здесь, например, есть ряд компаний, которые отчитались несколько хуже, но в целом динамика она позитивная, конечно, еще сезон отчетов впереди, но мы уже говорили об этом ранее, то, что, скорее всего, тот сезон, черта, который будет сейчас, он будет а, значительно лучше. И это может стать как раз дополнительным триггером для того, чтобы продолжить рост непосредственно фондового а, рынка. Что, собственно, пока сейчас и происходит. А, если брать уже непосредственно прошлую неделю, то есть мы видели и новый локальный максимум и по S&P 500, и Dow Jones. А, динамика сейчас продолжается, десятилетки находятся на уровне... 1,5%. Да, также еще важно сказать о том, что индекс страха находится на локальных максимумах, то есть там фактически мы не видим какого-то опасений, да, которые сейчас на рынок могут влиять. Поэтому в целом, в целом динамика сохраняется хорошая и позитивная для как раз продолжения роста фондового рынка. На этой неделе сезон отчетов у нас сочетается 72 компании из индекса S&P500, будут также 10 компаний из индекса Dow Jones. Сегодня читаются такими имена, как Coca-Cola, IBM, United Airlines и много других компаний также будут отчитываться сегодня. Что у нас по календарю, по экономическому календарю? Здесь не так много событий. Ну, понедельник у нас без, без каких-то важных событий. Вторник это изменение числа заявок на пособие по безработице. Здесь ожидается некоторое увеличение по Великобритании. В среду будут выступления председателя Банка Англии. Затем решение Банка Канады по процентной ставке. И, скорее всего ставка останется на прежнем уровне Как всегда запасы нефти Будут выходить Ну и пресс-конференция Банка Канады да, Также пройдет в среду В четверг это будут данные По Европейскому Центральному Банку Решение по процентной ставке Собственно здесь тоже пока ожидается Что ставка останется на прежнем уровне И пресс-конференция ЕЦБ Также пройдет в четверг Ну и закроется неделя у нас розничными продажами по Великобритании По США И э, Лагард Также выступит в пятницу в на пресс-конференции как раз ЕЦБ Поэтому мы за этим тоже обязательно будем следить а Теперь, что у нас в целом происходит по рынкам Если мы посмотрим по инструментам Евро-доллар, здесь я для себя рассматривал шорт Вот как раз позиция закрылась буквально несколько минут До начала моей записи в данного видео а Что же здесь сейчас происходит? Ну, во-первых, да, для себя я ожидал Пока здесь у нас сохраняется тенденция нисходящая да, Она у нас формируется последние несколько месяцев Но мы говорили о том, что она, конечно, в любой момент завершиться и фактически таким уровнем а, разворота здесь у нас была отметка 1.20 то есть это локальный максимум который были во второй половине марта у нас сформированы и как раз вблизи этого уровня я для себя шорт как раз и открывал но сейчас уже на продолжении как раз мы видели колоссальную волатильность сегодня после открытия рынка мы немного обновили локальный минимум что несколько подтвердило как раз вот данную формацию поэтому здесь я никаких действий с позиции не предпринимал то есть ожидал что дальнейшее движение пойдет также вниз но на буквально за пару часов мы отыграли то водение которое было сегодня закрепились выше максимум которые были а, сформированы как раз а, в пятницу ну и собственно сработал здесь мой стоп лосс поэтому здесь вероятно что выше отметки 120 евро все-таки может пойти поэтому с текущих уровней а, да и по текущей ситуации здесь я рассматриваю для себя также уже вероятность переворота уже непосредственно в покупке поэтому вполне вероятно что а, цели по 122 123 124 по евро доллару ближайшую пару месяцев могут быть реализованы особенно на фоне как раз роста фондового рынка и падения, соответственно, американского доллара. Поэтому вот этот разворот по американскому доллару сейчас мы видим по паре евро-доллар. Мы говорили о том, что данная коррекция может быть не столь сильной. да, То есть, не обязательно то, что мы придем там в область 1.14, 1.10, хотя могли туда прийти. Но вот как раз сейчас имеет смысл перестраиваться уже непосредственно в покупке. Поэтому здесь я за этим тоже буду следить. А еще одна позиция, которая, которая открывала в пятницу, это шорт по паре британский фут, американский доллар, здесь опять же разворачивалась формация как раз а, нисходящая, а, открывал по ну, достаточно неплохому уровню, но фактически здесь позиция закрылась буквально за пару часов после открытия. Мы увидели обновление локальных максимум, которые были в четверг, и сегодня тоже торгуемся выше уже максимальных значения, которые были сформированы в прошлой неделе. Поэтому здесь вероятно продолжение как раз роста по данной, данному инструменту также будет сохраняться, поэтому перезаход в покупки я буду для себя рассматривать. Если цена сможет удержаться, ну, закрепиться, во-первых, выше максимум, которые были в начале апреля, мы увидим коррекцию, и вот тогда уже на коррекциях буду также данную валютную пару добирать уже непосредственно в лонг да, на текущий момент, то есть скорее всего пока вот нисходящий тренд здесь не получает какого-то сильного развития. А по паре американский доллар, канадский доллар, вот здесь все остается в рамках нисходящего тренда. Мы говорили о том, что могли быть попытки на то, чтобы закрепиться как раз выше максимум, которые были сформированы в конце марта, но этого не произошло. Практически здесь тренд опять не поменялся. И вновь мы видим продолжение нисходящего Формации, но здесь уже без меня, да и своих позиций, которые я заходил, в шорт вышел. И сейчас, ну опять же, также продолжаю только наблюдать. Но в целом мы видим реализацию сценария. Это движение в область минимальной значения середины марта, и после этого опять же любые коррекции, которые будут, пока тенденция будет сохраняться в том виде, в котором она есть. Буду для себя рассматривать возможности заходить в шорт. А пара американский доллар и японская иен, вот здесь усиливается то нисходящее движение, которое было, но мы видели, что. Доллар-иена крайне, крайне сильно как раз отрастала последние пару месяцев. То есть уже дошли там до, с 100, 102, доходили до отметки 110. То есть это порядка 8 фигур. И сейчас как раз похоже на то, что формируется разворотная как раз формация. Здесь я для себя рассматривал возможности покупок, если мы удержимся выше минимумов, которые были сформированы в конце, в конце марта. Но сейчас мы пробиваем данный уровень, поэтому скорее всего будут рассматривать здесь уже в перезаход в шоу. То есть, жду, когда завершится вот это падение, жду коррекционно восходящее движение тогда буду перезаходить уже непосредственно в шорт. Ну, надеюсь, что рынок интересный уровень для этого тоже даст. А по австралийцу. Здесь тоже пока мы удержались, что называется, выше области поддержки, которая была сформирована на минимум как раз конца марта, были попытки проколоть этот уровень, но ниже него не ушли, поэтому здесь я для себя шорты не рассматриваю, в отличие от позиции с новозеландцем. И, тем не менее, сейчас. Стреллиц уже вновь продолжает опять торговаться выше. Мы сегодня увидели обновление локальных меню, затем возврат наверх, что собственно отменяет вот данный нисходящий сценарий. Поэтому здесь позиции я не открывал. Но что вероятно здесь имеет смысл рассмотреть, это опять же заход на продолжение роста, на коррекции, которые будут. Поэтому коррекции, которые будут именно на ослабление американ... на австралийского доллара против американского доллара, буду рассматривать как заход на продолжение как раз роста. По новозеландцу. Пока у меня остается здесь позиция открыта, как раз сегодня я тоже переза Ходил, сделал попытку еще раз перезайти в, в эту позицию. Вполне вероятно, что она тоже закроется по стоп-лоссу. Мы видим дальнейшее продолжение восходящего движения, но пока я здесь трогать ничего не буду. Собственно, Почему я заходил в шорт? Да? То есть, потому что мы в марте смогли закрепиться ниже отметки 70-90, И, собственно, та коррекция, которая была, я рассматривал на продолжение как раз нисходящего движения. И вот сейчас уже американский доллар вновь усиливает свое падение. Да? То есть рост был там последние пару месяцев. И он мог продолжиться на фоне как раз, если бы мы увидели коррекцию по фондовому рынку. Но так как мы подошли с тем позитивным к сезону отчетов, да, который был топ, в целом пока предпосылок для падения фондового рынка-то и нет. Поэтому здесь рост он также может сохраниться. Но тем не менее, пока здесь я эту позицию продолжаю держать. Заходил я по рынку, да вот зашел там буквально час назад в эту позицию. Стоп у меня стоит за максимум, который был 15 марта. Ну посмотрим. То есть, если здесь вполне верно, что еще одну коррекцию мы сможем дать. Поэтому закрывая сделку я руками не буду, буду дожидаться. Ну или закроется по стоп-лоссу, или, собственно, двинемся дальше уже по нисходящему. Здесь, собственно, два варианта. А золото. А по золоту мы видим здесь продолжение восходящего движения. Собственно, уже золото смогло закрепиться Выше максимальное значение, которое мы видели На уровне 1756 долларов за тройскую унцию И здесь тоже есть некоторые предпосылки На развитие как раз восходящей формации По данному инструменту а Шорты пока здесь имеет смысл держать в голове Потому что если фондовый рынок продолжит расти То, вероятно, распродажи по золоту тоже начнутся И перекладка уже в более рисковые активы Но вопрос, где становится вот эта коррекция да? То есть если мы еще подрастем до отметки 1800 1800, 1820 то скорее всего тоже для себя попробую небольшими объемами здесь заходить и пробовать шортить как раз золото, но не сейчас здесь пока сигналов еще нет, поэтому здесь просто наблюдаем эту неделю DAX, пятница закрылась крайне позитивно для DAX, обновили локальный максимум, уже сейчас торгуемся по 15 15468 то есть исторический максимум был сформирован а в пятницу, собственно здесь рост он усиливается опять же усиливается вероятность коррекция, да, которая здесь может произойти. Поэтому коррекции, которые будут, буду рассматривать для себя, как возможно, перезайти уже непосредственно в покупке. Но не сейчас. Опять же, сейчас заходить в позицию уже поздновато. Ну и то же самое по S&P. S&P 500 мы видели локальный максимум в пятницу. Сейчас общая динамика также у нас сохраняется восходящая. Фьючерсы торгуются пока в позитивной зоне. Но ждем сезона отчета. Вполне вероятно, что сегодня уйти выше отметки 4200 долларов. Вполне вероятно, то и сможем. Нефть марки Brent немного остановилась после того роста, который было как раз в конце прошлой недели. Сейчас торгуемся по 66.83. Были сегодня некоторые предпосылки именно с точки зрения техники, да, с точки зрения да, часового таймфрейма. Мы день открыли ниже минимумов, которые были сформированы как раз в пятницу. Вполне, вполне вероятно, что новый виток развития как раз коррекции, да, вот коррекционного движения по нефти марки Brent здесь мы вполне вероятно увидим и дальнейшее движение на 64, на 63. Пока вот такой сценарий я рассматриваю. Но если мы, конечно, увидим уход выше отметки 67.43, то есть максимум, который был сформирован в пятницу, то тогда вероятно еще сможем подрасти. Но пока сценарий именно на нисходящее движение я больше для себя рассматриваю. А Dow Jones. Локальный максимум был в пятницу, собственно, здесь тоже продолжается восходящее движение по индексу NASDAQ. А также мы в пятницу обновили локальный максимум. Собственно, все, все находится на локальных максимумах, все находится в позитиве, в зеленой зоне и, собственно, рынок также продолжает расти. Но, как мы с вами обсуждали, инфляционное опасения, да, то есть риск инфляции, он сейчас становится крайне опасным, и в этом вопросе тоже нужно разобраться. Завтра у нас пройдет вебинар с моим коллегой Фуадом Расуловым, где мы будем как раз досконально разбирать этот вопрос, разбираться в том, как это может повлиять на рынок, зачем нужно следить и как вообще держать в фокусе, эту, в фокусе внимания эту ситуацию. Поэтому приходите на вебинар, ссылка на регистрацию в описании к этому видео. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошей торговой недели. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. Вопросы оставляйте в комментариях, но ну, а мы с вами увидимся в среду и продолжим смотреть, что происходит на рынке и э, на что важно обращать внимание. Всем спасибо за внимание и до свидания.